Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать вот такой замечательный вязаный наборчик. На моем канале есть множество связанных с детских шапочек с ушками. Но сегодня я вам хочу показать вот такую шапочку, которую я сделала для мальчика с набором со снудиком. У меня получилось... Связанные вот такие вот чередования жгутиков и полосочек. Наборчик я связала на мальчика 4 годика и украсила его всего лишь помпончиком. Так как это набор для мальчика, я старалась сделать очень простой узор, который, скажем так, не будет обязывать, не будет большими какими-то пышными жгутами связан, а просто такие вот аккуратные жгутики и полосочки. Я сегодня хочу вам рассказать вкратце, как я вязала данную шапочку. Есть множество шапочек, которые вы можете связать. Смотрите видео на моем канале и остальные. Но а, при данной, скажем так, при вязании данной шапочки я изменила а, узорчик основной. На вот такие жгуты чередования полосочек. Основной раппорт узора у меня здесь состоит из 10 петель. Это 2 изнаночные промежуточные, 2 лицевые полосочки из 2 лицевых, 2 изнаночные промежуточные и вот такие замечательные жгутики с перекрещиванием 4 лицевых петелек с наклоном вправо. Для начала я набрала 108 петелек которые делятся у нас на раппорт узора резиночки 2 на 2 из 4 петелек состоящие это чередование 2 лицевых 2 изнаночных петелек связав ширину резиночки у меня получилось 19 рядочков я перешла на скажем так Сдвиг вправо на 2 петли. То есть над двумя изнаночными я вязала 2 лицевые, над двумя лицевыми 2 изнаночные. Но при этом связала на 3 ряда короче резиночку второй части отворота из 16 рядочков. Затем начала в 17 ряду после вот этой второй части отворота распределять петельки на узор где добавила еще две петли так как раппорт узора составляет 10 петель а у нас изначально набрано 108 то мне нужно было набрать еще две петельки я их набрала на последнем жгутике из двух лицевых вот здесь вот я вывязывала прибавление то есть из каждой петельки все остальное я вязала просто распределение поменяв спицы на размер побольше резинку я вязала спицами номер три основной узор три с половиной вот. и затем, когда я перешла на основной узор, распределила петельки на 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 4 лицевые, это петельки жгута. И затем в каждом четвертом ряду просто делала перекрещивание жгутика, 2 первые петли оставляла за работой, 2 следующие провязывала лицевые и за работой провязывала, получается возвращала в основное вязание 2 лицевые оставленные петли. И таким образом я делала перекрещивание в 16 рядочков. Ой, 16 сантиметров. Вот сколько у меня получилось, вместилось... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Порядка где-то 6-7 здесь жгутиков. И я начала убавление, скажем так, издалека, заходя. Так как у меня основная, скажем так, высота шапочки составляет 18,5 см, то где-то 2,5 см у меня ушло на убавление макушки. Я сначала начала убавлять изнаночные петельки по одной, с каждой стороны. Затем я начала провязывать перекрещивание жгутика, где убавляла поражение. Параллельно перекрещивая попарно провязывала с наклоном вправо. И затем убирала полностью изнаночные петли и лицевые сокращала попарно. Таким образом у меня получилась вот такая макушечка, куда я прикрепила помпончик. Затем я распределила шапочку на 5 равных частей, две из которых это у нас ушки, одна задняя часть и две части это передняя сторона. Как делать ушки есть уже на моем канале отдельное видео. Абсолютно из любой шапочки вы можете вывязать ушки, взять любой понравившийся вам узор. Связать шапочку и затем пришить, точнее как, привязать вот такие вот ушки, которые двойные. Этот наборчик отлично подойдет на зиму для ребенка. Вот, и сделать вот такие замечательные жгутики, которые также присоединяете к ушкам. Либо вывязать полый шнур, как вам удобнее. Вот, видео видео. По поводу вязания снуда есть уже на моем канале английская резинка детский снудик. Поэтому, в принципе, вкратце я вам рассказала, как сделать данную шапочку. Кому осталось не совсем понятно, задавайте вопросы в комментариях. Вот, на данный наборчик у меня ушло практически два мотка. То есть, у меня на снуд ушел моточек с небольшим и на шапочку практически моток. То есть, в принципе, осталось двух моточков, такой вот, скажем так, небольшой э, остаточек пряжи. Вот, конечно же, кому понравилось, не забудьте лайкнуть, вяжите другие шапочки на моем канале, делитесь этим видео с друзьями, всем хорошего настроения, ровных петелек, пока-пока!